Всем привет! В этом видео мы рассмотрим искусственную кожу из магазина Декабай. Ее будет 4 вида. Начну с глянцевой искусственной кожи. Глянцевая как кожа очень хорошо тянется, но немного тонковата. Плотность ее 170 грамм на метр погонный. Она будет хорошо облегать тело и плавно очерчивать все изгибы. Из нее можно шить легенсы. Изнанка у такой кожи будет тканевая. В наличии имеются следующие цвета. Второй вид это матовая искусственная кожа стрейч, она тоже очень хорошо тянется и прекрасно подойдет для пошива брюк, сарафанов и юбок. Заломы здесь не сильно заметны, в ходе носки она оставляет собой привлекательный вид. В наличии эта кожа есть в разных благородных матовых оттенках. Плотность ее 170 грамм на метр погонный. Третий вид это искусственная кожа с мягким ворсом с изнанки. Плотность ее 210 грамм на метр погонный, она не сильно тянется, а с изнанки есть мягкий начосик, эдакий более теплый вариант. Можно использовать для пошива теплых брюк, юбок и а также легких курток. Наличие пока имеется только белый цвет. Четвертый вид это искусственная кожа на замше. Здесь 35% полиэстра, 50% кульуретана и 15% вискозы. Лицевая сторона гладкая, с видимой фактурой, а изнанка теплая и очень мягкая. Эта эко-кожа довольно упругая и тянется по ширине, хорошо приходит в прежнюю форму. Ширина у всех видов 145 см. Плотность данного вида искусственной кожи 210 грамм на метр погонный, и это как раз отличный вариант для пошива любых кожаных изделий. Цветовой ассортимент в наличии из самых актуальных оттенков. Все эти виды эко-кожи находятся в магазине на Машерова 10 а также вы можете заказать ее через наш интернет-магазин dkbuy.by. Мягкая и очень приятная на ощупь как кожа дарит незабываемое ощущение при пошиве. Шить из нее легко и изделие выглядит очень дорого. Однако кожа требует сноровки и опыта. Если вы еще сомневаетесь в своих силах, то попробуйте отшить макет из более дешевой ткани. Потому что проколы от иголки на коже очень видны. И аккуратно переделать изделия уже вряд ли получится. Но мы вам желаем успехов в пошиве и верим, что ваше изделия получится просто неповторимым. Искусственная кожа на замше. Скорее выбирайте свой оттенок. Но это еще не все. Также вы найдете на тканевой основе кожу темно-синего цвета, болотного, бордового, кофейного цвета и темно-зеленого. Приглашаем всех на наш сайт, чтобы увидеть все, что есть у нас в наличии. Вводим в поле поиска «Искусственная кожа». Выбираем первый товар, а дальше заходим его под категорию кожи искусственная». Для вашего удобства сделайте рассортировку по 100 товаров на страницу. И все. Крутите вниз. и Здесь предложены все варианты эко -кожи. В интернет-магазине вы также увидите варианты лаковой кожи, а также итальянской кожи. Находите понравившуюся кожу, заходите в ее карточку, нажимаете на картинку, увеличивайте ее и смотрите более детально. В карточке каждого товара есть небольшое описание, а также расположение в каком из магазинов он находится. Кажется, что всю нашу кокожу кожу просто нереально показать в одном видео. Так что надеемся также на вашу самостоятельность. Заранее спасибо за ваши пальчики вверх. Шейте с удовольствием. Шейте с декабай.